Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители. Мы начинаем нашу программу, сегодня, точнее, продолжаем программу. Ну, вот этот сегмент нашей передачи, который у нас начинается обычно в 12 часов дня в городе Чикаго или 21 час по московскому времени, мы проведем с вами этот часик. Ну, и у нас будет, как всегда, с моим собеседником будет... Вот видите его уже на ваших экранах, Елена Дегурова. Лен, здравствуй. Да, приветствую зрителей, приветствую, Майкл. Прошу любить и жаловать. Ну и мы продолжим, в общем-то, нашу тему, которую мы начали в прошлый раз, причем было классное заключение этой темы, когда Лена стала нас всех вибрационно, тут понимаешь, тестировать всех. Все, у всех стали удлиняться части тела. У кого как я, конечно, тут все по-разному, у всех свои. Но нам писали, что это да, вот, и все теперь смотрят, а как это, пальцы удлинились, а не укоротятся ли. Опять же, кто-то С ногами надо было бы еще поработать, вот кто-то хочет, чтобы ноги С ногами работаем, но это одной минутки. Да, с ногами работаем, ноги удлиняются, это естественный процесс, когда работаем с позвоночником, но это, конечно, дело не одной минуты. Ну, естественно, особенно в модельном бизнесе это очень, так скажем, было бы неплохо. Ну, хорошо, давайте мы сегодня поговорим вот о чем. Ну, есть вибрации, мы сейчас говорим все о вибрациях. Что такое вибрация? Вибрации от них все пошло, кстати. Кстати, вот я нумеролог, да, к примеру. Ну, так вот, считается, вообще-то говоря, что вначале появилась не астрология, а именно нумерология. Почему? Потому что а вибрируют планетки. А вот когда они вибрируют, вначале доходят вот вибрации, так, а уже потом вот начали вот разбираться с астрологией, со всеми этим. Поэтому э, вибрация это очень и очень важно в нашей жизни. Ну, э, как мы знаем, они существуют и позитивные, и негативные. Вот о негативных мы говорить не будем. Хотя, когда от них денешься, всякое бывает. Ну, вот давайте мы поговорим все-таки о позитивных вибрациях. Э, э, настройки на позитив. Вот как мы можем сами себя... Или с помощью специалистов настроить себя на позитив, на любовь, ну и так далее? Ты знаешь, Майкл, я как, как девушка, как женщина и как достаточно... Ну можно сказать, наверное, ленивое немножко создание. да? Я не люблю длительных, сложных каких-то практик. И прежде всего для себя я всегда искала что-то такое, чтобы можно было сделать быстро на ходу и получить классный результат. Так вот, если говорить о самостоятельных вариантах, мы, мы же будем все рассматривать, правда? Ведь у нас не все могут прийти прям сегодня к специалисту. Так вот, если рассматривать момент ресурсного состояния человека, особенно женщины-человека, да, так как наша основная часть зрительниц – это э, женщины, то можно сказать, что самый простой метод повышения вибраций, выход на ресурсное состояние – это делать самой себя счастливой. Это шопинг, даже если вы э, ничего не покупаете. Если вы просто пойдете, будете ходить по магазинам, смотреть, мерить, позволять продавцам вас холить или леять, помогать вам выбирать вещи. Вот вы расслабитесь, а, а тем более, если вы еще что-то сможете себе купить. Это бани, это даже просто ванна с солью, а, там сделать какой-то себе пилинг, вот это уже раскрывает человека. Мы, мы сейчас будем про всех. Мужчины тоже иногда получают удовольствие от шопинга. Но мужчины, что, где повышаются вибрации? Это пойти на спортивное мероприятие, где мужчина может выкрикаться, да, либо самому поиграть, вот выпустить этот задор, который у него где-то как-то скопился и не реализовывается. Это любая физ нагрузка по возможности. Да. Кто-то у меня из девочек после инсульта после 60 просто ходит берут вот палочки для скандинавской ходьбы и ходят кто-то занимается физнагрузкой фитнес-центре кто-то просто дома делает планку какие-то упражнения вот эти элементарные вещи то есть по большому счету вы делаете то от чего вы получаете удовольствие и если вы возьмете себе за правило каждый день уделять самой себе любимой хотя бы 30 минут вы уже будете регулярно в состоянии ресурса, и от этого вибрации повышаются. Очень часто мне говорят, вот как повысить вибрацию, дайте мне практику. Вот понимаете, не надо вибрации отделять от себя. Не надо вибрации, вот, вот вибрации отдельно, органы отдельно, чакры отдельно, болезни отдельно, человек отдельно, вселенная отдельно. Это все единый организм. И когда мы научимся сами себя аккумулировать, сами себя сбрасывать некие э, рюкзачки, обязанности, которые мы на себя наберем. Я знаю, что сейчас, если женщины, да, которые привыкли на себе все нести, будут в меня кидать тухлые помидоры, да, кричать, что ты там говоришь, Дебурова, вот это пробовала, пробовала, мои родные, все пробовала, все было в моей жизни». Поэтому и говорю сейчас смело, что надо учиться передавать бразды правления мужчине, даже если у вас его рядом нет. Всегда рядом есть брат, сват, папа, сосед, коллега и так далее, и так далее. Возможно, все, было бы желание отдать эти бразды правления. Это то, что касается самостоятельного метода. Конечно же, есть методы, которые помогают уже с помощью специалиста. Вот, например, я делаю загрузки либо сеансы вибрационные. Это отличается от медитации то, что давайте так, то, что называют, то, что принято называть медитациями, да, трансовые практики, которые называют медитациями. Почему? Потому что я делаю именно с воздействием с человеком. То есть как я вот на прошлой передаче, если вы не смотрели, обязательно посмотрите, мы именно начинали с того, что такое вибрации в моем видении, в моей интерпретации, потому что ну, это немножко различается у мастеров. И здесь я делаю вибрационные соностройки где я что-то проговариваю. Вот, например, как у нас была практика на прошлом понедельнике, на прошлой встрече. Я что-то проговариваю, но в большей степени я работаю с людьми вибрационно, собирая всех в кучу, соединяясь со всеми и помогая людям соединиться с собой. И вот сейчас тоже переписываюсь со своей любимой клиенткой, как раз тоже она из Штатов, из Лас-Вегаса, почему ты не называешь себя целитель, целитель души? Ну, потому что это я не целитель, я не исцеляю, я помогаю человеку соединиться с собой и исцелиться самому. Вот чуть-чуть разное, мы не, умеем, мы не можем исцелять кого-то, это заблуждение. Мы можем временно облегчить, мы можем купировать боль. Действительно, дар есть у людей, которые это делают. Я этого не отрицаю совершенно. Но исцелиться человек может только сам, приняв решение, соединившись с собой. И да, можно это сделать с помощью специалиста. И дальше уже идут более такие техники, более... Ну, более профессиональные, наверное, да, потому что если говорить о людях, когда приходят ко мне на консультацию, а я в день провожу 3-4 консультации, то получается, что у каждого ведь свое состояние, своя ситуация, и каждый человек от меня, выходя, он находится в ресурсном состоянии, то есть он начинает соединяться с собой, начинает включаться вот этот механизм эталонного состояния счастья у человека, начинают открываться дороги, что это значит? Это не магия. Это ваше соединение с собой. И когда вы соединяетесь с собой, вы начинаете видеть. Это вот знаете, когда человек не соединен с собой, он находится под водой, под болотом, да, там ил, грязь и ничего не видно. А когда человек начинает соединяться с собой, тем более, когда специалист помогает это сделать быстро и эффективно, человек вытаскивает головушку свою над этим болотом, начинает видеть, воспринимать уже мир иначе, быть более осознанным, потому что сначала идет осознанность, да, вот эта душа, она и так осознанная, потом идет вот формируется далее-далее-далее, получается, человек. И вот такие методы я их провожу это и сеансы это и во время консультации я всегда работаю с человеком вибрационно это специальные практики которые мы проходим это работа с подсознанием потому что без этого никуда не не деться и есть блоки которые я могу как специалист проработать вибрационно а есть блоки которые необходимо человеку самому через осознание первопричины дойти вот дозреть до этого состояния и как когда вот эти вот пазлы все складываются, тогда мы можем говорить, что человек выходит на ресурсное состояние, начинает двигаться в соответствии со своей программой, со своей судьбой и, в общем-то, в сторону счастливой, яркой, насыщенной жизни. А как э, все-таки и с чего бы начинать? Ну, действительно, кто-то же может сам начать и воспользоваться там э, какими-то не знаю, там, уроками, а кому-то mm -hmm. надо каждый раз подталкивать его надо, и все-таки надо как бы с ним заниматься. И опять mm -hmm. же, есть неуверенность. Вот у нас mm -hmm. стартует школа, есть курс базовый, есть курс углубленный, и mm -hmm. как-то люди не уверены. А вот я не знаю, может быть, мне не надо идти туда но углубленный, вот, может, мне надо начать. Ну, действительно, справедливо. Но, с другой стороны, если мы даем mm -hmm. себе право, Сказать, что мы-то все знаем, все умеем, и как раз-таки намерение такое создать, тогда будет все в порядке. Но вот для тех, кто все-таки потихонечку, чуть-чуть, по, постепенно, чтобы ты могла порекомендовать? Перво-наперво, понимаешь, если человека нужно подталкивать к тому, чтобы он что-то для себя делал, значит, нет вот этой самой мотивации, самомотивации. Его никто не замотивирует или замотивирует, но временно, и это будет какая-то морковка впереди, но это будет нежелание человека. И, кстати, первое задание, которое у меня делают студенты, которые ко мне приходят, это задание на ресурсное состояние. То есть мы определяем цель, и мы определяем ценность, целостность, и мы понимаем через это упражнение, для чего вообще я хочу здесь быть на этой планете. И вы можете это, дорогие мои, сделать сами. Давайте вот я даже прямо сейчас, конечно, не все упражнения, но вот как вот основной какой-то фрагмент маленький. Да, вы берете и пишете 10 событий, когда вы были... Очень счастливы. Это могут быть свежие события, это могут быть события детства, неважно. Вам папа купу, куклу купил, которую вы хотели. То есть оно не должно быть каким-то супермасштабным. Просто вы в этот момент испытывали супер состояние счастья. И выписываете 10, 10 ситуаций, когда вы были супер счастливы. Далее вы из этих 10 ситуаций выбираете то, что. Можно совместить, да, например, рождение детей, совместные поездки, путешествия. Это можно отнести к разделу «семья». Те же путешествия, красота, творчество, именно там, ну, например, мы любим красивую архитектуру, для нас важно, чтобы мы не просто поехали куда-то в город, а видели красивую архитектуру, музеи, театры, природу, то есть мы уже смотрим, да, это, например, путешествие. и для нас мы не можем с мужем жить без того, чтобы вот люди, с которыми мы занимаемся, вот без их результатов. И когда мы все это начинаем ранжировать, мы выбираем два или три момента, которые соединяют. И вот наши, например, наши цели, да, наши ценности – это быть вместе с семьей, быть свободными в плане передвижения и финансовой, и даже можно сказать, что ну, не друг от друга, но у нас нет каких-то там… Ой, а кто-то изменит, ой, а кто-то бросит, а кто-то уйдет. Мы просто наслаждаемся жизнью вместе. Это состояние целостной семьи. А второй момент для нас очень важен, вот как раз-таки это свобода и путешествия, потому что мы очень любим путешествовать. И третий момент это результаты людей, с которыми мы работаем, потому что вот уже не один астролог рассчитывал, и нам уже ответили там нумерологи, астрологи, коллеги, они нам ответили, что у нас и я, и муж, и дети, и мама. Мама, кстати, да, все такое семейство, миссионеры в миссии. И для нас действительно это очень важно, не просто дать что-то людям, не просто там собрать тусовку вокруг себя, а получить вот отклики о результатах людей, что они получают свои результаты. И когда мы это вместе видим, мы счастливы, когда мы с семьей путешествуем и можем в это время работать. И уже исходя из этого, мы выстраиваем свой бизнес. Да, у нас вся жизнь так выстроена со свободой передвижения, чтобы мы были всей семьей вместе и могли работать. Онлайн. И каждый из вас начинает это рассчитывать. И вы сейчас да, секундочку, mm -hmm. Майкл. И вы тогда начинаете видеть, что есть а, то, что вас делает счастливым. И чтобы это в вашей жизни начало дублицироваться, что вы можете сделать для этого? И это первая часть да, такого момента. Там, дальше там упражнение, оно очень глубокое, поэтому мы сейчас продолжать не будем. И второй момент, конечно же, это начинать что-либо делать самому для себя. Никто для тебя не сделает, если ты сам для себя не делаешь. Никто тебя не сделает счастливым, пока ты сам не захочешь им стать. Лен, ну я хотел спросить на самом деле как раз в эту тему, спросить о том, что такое тогда результат и что является показателем этого результата. Ну, есть, можно ответить как угодно, но это слова будут общие, все-таки практично. Вот что является результатом? Смотри, я результат, я результат... Конечно, конечно. А цели? но ну, смотри, я результат я разделяю на две части. Это большой результат, и я четко могу сказать, что люди, которые со мной занимаются около года, они получают большой результат. Что значит большой результат? Это кто-то бизнес открывает, вот хотели-хотели давно, и в течение года постепенно нельзя сразу, нельзя моментально, и это ну, такой некий обман, наверное, да, можно сказать, как когда люди обещают, вот вы к нам придите, и вы за секунду станете миллионером. Да, сейчас куча этих реклам, миллионер за неделю, там, тренер за пять дней и так далее, и так далее. Это, ну, ну, мне, например, не верится в такое, потому что я знаю определенный путь своих людей, которые ко мне приходят. Ведь я работаю на уровне сознания, подсознания, вибрационного и бессознательного. И вот четыре уровня, вот эти слои, вот этой спирали мы проходим. И сначала, конечно, человек приходит с большой-большой бедой. Ну, счастливые к нам сразу, счастливые мало доходят, правильно? да? То есть к нам обращаются люди, которым нужна помощь. И этому человеку сейчас не до чего-то, не до какого-то там подсознания ему бы вот эту боль унять. Ему бы вот с этим вот, вот с тем, с чем он пришел что-то сделать. То есть мы сначала купируем, э, смотрим, что, как он докатился до этого, как он пришел к этому, что способствовало. Ведь это уже следствие. Нам нужно откатить и понять первопричину. И люди, которые, предположим, опять-таки, у меня два пути есть. Один более бюджетный, доступный для совершенно любого человека. Это огромное количество на канале. Меня видеоматериалов, даже тренинги там выложены. Мы выкладываем периодически тренинги, готовые. Смотрите, проходите, для себя делайте, пожалуйста. Второй момент – это клуб, где человек там в пределах трех тысяч получает еще больше закрытого материала, плюс еще и личное еженедельное сопровождение, ответы на вопросы. Вопросы и очень много полезного даю. Далее, это уже тренинги и коучинги, пожалуйста, консультации. И человек, который заходит со стороны Ютуба, да, он, конечно, это будет более медленное развитие. Тем не менее, они уже пишут мне потом: Елена, спасибо. Мы там смотрели тренинг такой-то, у меня была беда вот такая-то, и я вот получил, вот, вот попала на ваше видео, получила небольшой результат, мне стало легче, что бы вы мне еще посоветовали? Или второй момент, конечно, когда это консультация, тогда мы сразу берем на себя, так, быка за рога, вот тут, правда, готовьтесь к слезам, к соплям, а будет душе, не душе, будет эго больно, душа будет освобождаться, а эго будет больно, потому что на консультациях я ну, не такая милая а, девочка, которая, в общем-то, ну, как бы я, я более жестко, то есть у меня жалости на консультации нет, поэтому, но зато результаты хорошие. И вот результаты, они идут по шагам. И первый результат, которому мы радуемся, и у нас заведено, мы э, в закрытом чате, мы всегда обязательно о каждом маленьком, малейшем шаге мы пишем, и якорим все результаты. Это очень важно, замечать малейшие результаты. И когда вот маленький шажок, как детки, да, они начинают, они сначала ползают, мы радуемся. Вот, вот один шажок сделал ползком, уже радуемся. Встал за кроватку, держится, один шажок сделал, мы уже вяжем пишем за телефоны, хватаемся, радуемся, записываемся, а мы-то чем хуже, мы же такие же дети. И они начинают замечать. И вот когда начинает просыпаться осознанность, или а, очень часто бывает интересно, когда во время консультации я-то записываю консультацию, передаю запись, а, девочки переслушивают эту запись. Ну, простите, мужчины в основном просто женщина да, большая часть. И а, они потом через какое-то время в чате пишут, Лен, ты представляешь? ты мне тогда говорила, до да меня сейчас я тогда понимала, а сейчас я осознала и самая любимая моя фраза, я прожила это через свой опыт, то есть вот состояние проживания опыта. Поэтому вот если говорить о шагах, результатах, то это сначала идет на уровне сознания, человек понимает причину, а потом на уровне подсознания осознает, что произошло, почему и зачем. Третий момент, хотя он идет параллельно, его нельзя разделить, это вибрационная работа, либо она параллельная с консультацией идет, либо это отдельные, есть сеансы тишины, есть именно сеансы по вот, целенаправленной, да, на какую-то тематику, они разные, есть вибрационные практики, которые человек приобретает, и они записываются для него индивидуально, для какого-то направления, да, там, финансовые блоки, там, в отношениях и так далее. И... Четвертый момент на уровне бессознательного. То есть, когда многие привычки, которые делают человека постепенно счастливым, они выходят на уровень бессознательного применения, на автопилот. И вот эти каждый маленький шаг, они, конечно, идут... Замуж выходит, но ну, я не позиционирую себя, например, как я не выдаю никого замуж, я никого не учу знакомиться, я сама этого не умею, мы вот как в 15 лет мне было с мужем познакомились и вот 25 почти лет вместе, ну если взять там с периодом знакомства, и я не научу женщин знакомиться. Но я знаю, как проработать ее, как ее сделать целостной, наполненной, чтобы мужчины сами на нее стали обращать внимание. Замуж выходят, мужчин встречают. Тоже, опять-таки, плюс-минус от полугода до года. Финансы тоже увеличивают, доход увеличивают, бизнес открывают. То есть это же ну, это не волшебная палочка, это просто постепенное становление если, человека. Если учесть, я просто хочу добавить, что ага. если учесть о том, что у нас... Уже как бы существует проект, он еще, может быть, медленно разворачивается, но проект, который называется Soulmate, и у нас даже есть люди, которые там записаны, которые хотели бы найти там и половинки, и не только половинки, а вообще-то говоря, разобраться в себе и в своих каких-то вопросах или проблемах, как, как угодно. И вот для этой цели как раз вот это называется Soulmate. Так вот, как раз-таки там мы этим и будем заниматься. Um, в том числе, кстати, ну, не то, что знакомить, конечно, а в том, чтобы, ну, находить вот это вот «mate», «mate» — это находить, а «solo» — это вот, mm -hmm. да, вот, находить родственную душу. А, Лена, скажи, пожалуйста, ну, вот существует э, такой принцип о том, что прежде чем что-то такое создать, нужно, э, ну, если мы говорим о чем-то таком, наработать, да, посадить, чтобы дало всходы, нужно выполоть сорняки, как бы так считается, логично, да? Потому да. что у всех у нас есть какие-то там вопросы, какие-то все-таки неувязочки. Так вот, скажи, вот допустим, ну, в твоих практиках или вот как ты считаешь с другими специалистами, может быть, надо первым делом не вот так вот не обучать тому, как все надо вот позитивно, все, а вот как-то начать с того, чтобы убрать негативизм, то есть убрать вот эту вот всякую дрянь, которая в нас, у каждого в нас сидит. Uh -huh. а, ты знаешь, я, вот опять-таки, я сторонник целостности в том плане, что я люблю не бороться с кем-то или с чем-то, да, с чем-то негативным, а извлекать из этого силу и мощь. И я, в принципе, так и позиционирую себя, что я помогаю людям из того, что не делает их сегодня счастливыми, вот это взять, трансформировать в мощную силу. Потому что если мы будем брать вот те сорняки, да, давай так их назовем, ведь они у нас лежат в основном в подсознании. Наше подсознание, оно нас защищает. И мы можем об этом говорить как подсознание, я это вижу вибрационно, где какие блоки находятся. И понимаешь, ведь они на самом деле а, привыкли на них смотреть как на нечто плохое, отрицательное, а я наоборот люблю эти вещи. Я их обожаю, потому что я, когда их вижу, я сразу вижу у человека, да, вот я не знаю, здесь есть девчонки, да, вот Галина Предко точно, когда я увидела ее на консультации, это такой вообще там запал, это такая перспектива, это такое, вот понимаешь, это женщина, которая может сделать бизнес российского масштаба и международного а вот. у нее вот эти сорняки вот эти блоки они ее вот зажимают и они ее зажали так в эту колбу понимаешь что она вся из этого состоит и если бы ну вот смотреть на кого-то со стороны да вот ну с другой там вот с эзотерической точки зрения то можно было бы сказать порчи там негативы там еще что- то я в этом вижу возможности и я начала ее раскрывать я начала ее вот трансформировать это все и из этого извлеклась сила, и сейчас, ну, прошло, наверное, около полугода, я точно не помню, ну, пусть там 5-7 месяцев не столь важно. Да, это не один день. Одна то есть, консультация не спасет. И, и ты не снимала, негатив, то есть негатив не снимала, порчу не выгоняла. Сущность бесов, сильного, да? бесов не изгоняла. Нет, я просто не в человеке показала то, что ее а, закрывает от этих страхов. Ну, вот эти страхи, вот эти блоки, да, вот эти блоки, мы их трансформировали, мы их приголубили, мы их приняли, мы их чайком напоили, ну если так, да, ультрированно сказать. И мы им сказали: ребята, да не бойтесь, давайте пообщаемся с вами, давайте найдем взаимопонимание, взаимовыгодное сотрудничество. Ведь наши страхи, наши блоки, они нас закрывают. И когда мы осознаем, от чего они нас закрывают, да? Это вот основа коучинговой программы, которая у меня такая вот мощная, самая мощная программа, есть работа с подсознанием, и не только, там очень глубинная работа идет. И, понимаешь, происходит что? Человек начинает осознавать. Давайте вот цепочку, да, конкретную, вот предположим, пример. Человек получает очень мало денег, не может найти работу, не может открыть бизнес, постоянно какие-то препятствия, постоянно долги, постоянно кто-то занимает, либо сам постоянно где-то занимает, живет в кредит. И у человека образуется такая а, такое состояние ЖП, да, как у нас называют. ЖП, и, это, э, это как ж, это ЖП ну, жизнь, жизнь прекрасна, но а, не вот очень. Так. А, я грех не делал Да, мы, мы ЖП, называем это так. Это сочетание и, и, понимаешь, да, и мы получается, что и мы начинаем задавать вопрос, откатывать. Вот мало денег а зачем у меня мало денег, если у меня будет много, вот я уже имею много денег, ну, понятно, это все в практике, не сознанием, это работа с подсознанием, зачем у меня мало денег сейчас, зачем у меня нет бизнеса, зачем у меня нет мужчины, зачем у меня нет своего дома, да, или что-то. И мы начинаем искать глубинную ситуацию, и мы ее находим, она может быть разная, то есть я вибрационно это вижу, но, понимаешь, я если я об этом человеку скажу напрямую, вот смотри, у тебя вот это и вот это, человек скажет, отлично, на эти денежки я пошел, или там, ну сделай что-нибудь с этим, и это будет малоэффективно. Да, я буду выглядеть крутым коучем, который вот так вот делает это все, рассказывает по условиям, хотя и так много рассказывает. Вот. Но когда человек через мои вопросы, когда я вижу конечный момент, и я вопросами его отвожу туда, и когда у него это происходит инсайтом, вот в этот момент то, что блокировало здесь, вот здесь, когда раскры... начинает раскрываться, начинает становиться силой. И человек уже начинает не бояться денег, а видеть возможности. И даже если приходят какие-то еще квакозяброчки, страхи или блоки, он уже знает, что с ними делать. Понимаешь, и вот это была одна консультация, или две, может быть, было, две, наверное, было консультации, плюс там коучинговая программа, плюс, ну, то есть, опять-таки, у каждого по-разному, у каждого по-разному. Поэтому здесь, понимаешь, здесь мы не боремся с чем-то, мы это используем, мы это используем себе во благо, я просто дошла к этому, ты знаешь, через собственный опыт я когда была девчонкой а вот школьный возраст да там младший школьный возраст там школа средняя уже я была очень замкнута я не общалась я не могла говорить там где больше двух человек я вообще была очень очень стеснительной девочкой и все у меня там обморок синело, бледнело и меня учителя вообще старались не вызывать к доске и я думала ну все вот хана вот быть мне там техничкой всю жизнь ну... Кем можно устроиться, чтобы вот ни с кем не разговаривать? уткнулся в тряпочку и не моешь полы. Но я начала искать, а, а ш, что это. То есть я уже тогда, это мне было, ты знаешь, лет где-то 12-15, я начала себя вытаскивать. Я еще не понимала, то есть это было как-то неосознанно, это было интуитивно, и я стала себя вытаскивать. Сначала в театральный кружок пошла. Да, кукольный театр, да, я была за ширмой. Иногда с куклой на сцене, но чаще за ширмой. И пошло, пошло, пошло, потом уже был свой бизнес, когда я стала, ну, я прям ныряла в этот страх. Я искала там, я искала там, вот, знаешь, как будто бы, вот в черной пещере есть клад. Вот я ныряла в эту пещеру, зная, что где-то там клад есть. И даже если я его не найду, ну я просто попутешествую по черной темной пещере. И э, в какой-то момент, когда ну, я стала саморазвиваться, и я стала то, что меня делало несчастной, я стала трансформировать, и, в общем-то, вы сегодня меня видите. да, э, Совсем не стеснительная девочка. И карьера у меня была достаточно такая. Я была руководителем в американской, кстати, да. У меня везде Америка идет. Американская компания Митлайф Алика, возможно, ты знаешь. Я была руководителем Северо Запада учебного центра. Какая компания? Митлайф Алика, страхование жизни. Но, Страховая Миклайф, компания. Да, это довольно известная. Вот, компания. Это крупнейшая, да. это мирового масштаба компания. Понимаешь? Например, И... да, это серьезная компания. Life, yeah. Поэтому, ну, то есть, понимаешь, и, вот, и меня это начало делать счастливой во всех, атмосфер, во всех сферах жизни, в общем-то. Это общение с людьми, это финансы, это опыт, который я сейчас могу реализовать успешно в своем бизнесе, в своем проекте. Я даже не люблю это бизнесом называть, это проект любимый, где я могу организовывать, где я могу проводить, где я могу давать людям именно качество, не просто там, ну, вот решила что-то дать. Понимаешь? Mm -hmm. И вот когда мы начинаем вот то, что нас не делает счастливым, трансформировать а, и делать из этого ресурс, получается великолепно. Потому что когда 100%. мы боремся да, с кем-то, с чем-то, с, с, я не знаю, с какими-то блоками, мы же с собой боремся. И как же мы говорим тогда о любви к себе, если мы с собой постоянно боремся? Нет, нет, ну mm -hmm. тут все понятно. Но тем не менее, бывают случаи, может, не такие частые случаи, но бывают и случаи, когда действительно какие-то у нас сущности к нам попадают по каким-то неважным уже причинам. Ну и они мешают, они мешают воспринимать информацию, они мешают нам вот ставить перед собой цели, добиваться этих целей. Ну, наверное, было бы неплохо их оттуда изгнать, что ли. Вот смотри, ага, отличный Если вопрос, борьем, кстати. просто-напросто. Дело в том, что когда, опять-таки, мы к вибрациям возвращаемся, дело в том, да. что когда сущности есть в нас всегда, угу. вот они всегда нас окружают, и они всегда нам помогают. И, так скажем, негативные сущности, как вот мы позиционируем их негативные, так и положительные. И если человек находится в более высоких вибрациях, да, или хотя бы вот носик вот в ту сторону вытаскивать, то ему начинают помогать сущности, так скажем, высшего порядка. Если он находится в страхах, да, какие низкие вибрации? Это страх, чувство вины, апатия. Осуждения, вот, вот эти, это низкие вибрации, и там тоже сущности, и когда мы испытываем страх, осуждение, чувство вины, когда мы боимся куда-то идти вперед, тогда мы начинаем неосознанно э, блокировать себя, и в помощь нам, чтобы оставаться в этой блокировке, приходят сущности низкого порядка, понимаешь, и здесь они опять-таки неплохие, и когда я, я работаю. работаю вибрационно, мы, кстати, вот замеряли, я сейчас ищу людей, у которых есть подобные приборы, есть биорезонансные приборы, которые, ну, ты знаешь, да, наверное, показывают энергетику, ауру, состояние здоровья человека, показывают, даже показывают паразитов. В организме, прям по органам. И я провожу вибра... вибрационный сеанс с человеком, и мы замеряем потом человека повторно и: о, чудо! О, чудо! руками я не машу, молитвы я не читаю. Я, честно говоря, их не читаю, заговоры молитвы, потому что я их просто запомнить не могу. У меня идет все от состояния всегда. И когда мы работаем с человеком, он. Он прям чувствует это. Вплоть до того, что даже вот, ну, буду рассказывать то, что я никогда не рассказывала. Я много работаю достаточно с бизнесом, и, а также работаю и с помещениями. Так вот, когда я прихожу в помещение, работаю с помещением для того, чтобы, ну, давайте так скажем, поднять уровень вибрации, очистить его, сонастроить с успехом бизнеса и с эталоном успеха хозяев. Даже люди, которые не знали, что кто-то был, что кто-то что-то делал, приходят и говорят, ой, а у нас что, техничка как-то так убрала хорошо или проветрила, прям как-то так свежо становится, понимаешь? Людям как-то вот легче становится в помещении, когда мы с ним работаем. Но это ведь может каждый, это может буквально каждый человек, чему я, в общем-то, и а, обучаю. Ну здорово. Здорово. Кстати, Здорово. извини, вот Геннадий Лобанов пишет, в России приборы есть. Геннадий в Краснодаре есть, я знаю, мы же с вами в Краснодаре сейчас. Если есть в Краснодаре, если знаете, то познакомьте, я с удовольствием как раз-таки вот попробовала бы. Мне сейчас ищут в Краснодаре, сказали, есть человек. Но вот если есть у Геннадия, как раз будет повод встретиться. Так у Геннадия самого-то и есть. Ну, ну, может быть, быть если у самого ищешь, есть... Уже... Но, тем не менее, очень... А неплохо, там без да. разницы. Там главное, чтобы он показывал вот, вот эти замеры сделать. Это мне для себя, прежде всего, интересно. Я не люблю никому ничего доказывать. <мень> мне интересно всегда для себя такие моменты делать. Ну, вот есть... Да, у меня логика с душой, ну, не борется, но они в таком вот, вот знаешь, в таком mm -hmm. вот состоянии а, поддержания в тонусе находятся, mm -hmm. и мой логи, логичный ум, да, он всегда говорит, а ты проверь, а это так, а это работает, прежде чем людям дать, а ты проверь, это а еще разок, <laughs> поэтому интересно всегда проверять. Ну, хорошо, Лен, вот, э, а давай мы попробуем еще, мы говорили перед эфиром о том, что какой то мы еще сделаем практику, какую-то вот такую, как подобную, как ты делала в прошлый раз. Давай мы сделаем. Давайте. Чтобы народу понравилось. Давайте. Давайте. Ну да, после вибрационных практик состояние легкости, состояние воздушности и легче становится. И вот ну, часто пишут, что и э, что-то проходит также у людей, ну, главные боли или что-то. Но опять-таки в рамках у нас времени не очень много. А, кстати, сколько у нас? Минут 10, да? Ну, есть, Майкл. есть время, есть, да. У меня ага. еще есть время до моего эфира на радио. Угу. Отлично, тогда мы можем провести практику. Она, с одной стороны, легкая, с другой стороны, она такая глубокая. Да? Я бы провела практику «Я душа». Потому что когда человек соединяется со, с, сам с собой, да, он, он очищается, он исцеляется, он начинает чувствовать свою душу, он начинает чувствовать душу вот, как самое ценное что-то, и через это происходит вот, именно истинное осознание. Я предлагаю такую практику провести, если вам такой момент интересен. Давайте, да, работать. конечно. Соймите а, просто удобное положение, для меня главное, чтобы руки и ноги не перекрещивались. Остальное вы можете сидеть, можете лежать. Глаза могут быть открыты, могут быть закрыты. Дыхание желательно установить на счет 4. 4 вдох. Раз, два, три, 4 задержка. Раз, два, три, четыре выдох. Раз, два, три, 4 Задержка. И таким образом наше дыхание восполняется. Прана у нас распределяется. Сделайте немного глубоких вдохов, выдохов. Почувствуйте поток, он может быть сверху, он может быть отовсюду, это не важно. вы находитесь в потоке. Концентрируйтесь в области своего сердца, в области груди, в области души. Прямо окунитесь туда взглядом, вовнутрь. Услышьте, как бьется ваше сердце. Почувствуйте, как вы вдыхаете чистейший свет. Он может быть золотого цвета, белого изумрудного, фиолетового. Не представляйте конкретный цвет. Вы просто наблюдаете за тем, что происходит. И этот цвет вливается в вас, наполняет вас. А при выдохе он распространяется по всему вашему существу. Вы заполняетесь полностью и вы продолжаете делать глубокий вдох, вдыхать этот поток и на выдохе распространять по всему телу. А сейчас перенесите свое сознание в сердечную чакру. Сосредоточьтесь на области груди. Почувствуйте энергию. Возможно, вы почувствуете ее биение, потому что я сейчас соединяю вас с ритмами Вселенной. И вы можете чувствовать легкие толчки. Это не биение сердца. Это соединение вас с ритмом Вселенной, с вашим эталонным состоянием счастья. Соединение с вашей душой. И сейчас внутри сердечной чакры вы начинаете раскручивать эту энергию по часовой стрелке и она спиралью раскручивается в центр в вашей груди и она спиралью по часовой стрелке раскручивается Просто наблюдайте, ничего не представляете. Просто наблюдайте за тем, что происходит. Вы можете почувствовать, что у вас из сердечной чакры вперед и за спиной выходит спиралька тоже. Вы можете почувствовать несколько спиралей, которые соприкасаются с вами. И сейчас когда мы соединились с ритмом потока, с ритмом вашей Души, с эталонным состоянием счастья, во время того, как раскручивается по часовой стрелке энергия, и вы это наблюдаете, происходит очищение. И вы видите, как вы очищаетесь, Возможно, вы увидите себя со стороны и увидите, как какие-то темные пятна очищаются. они как будто бы стираются каким-то волшебным средством, становясь все светлее, светлее и растворяются. И вы начинаете светиться ярко и сильно. Вы начинаете светиться мощным светом, золотистым, белым. У вас, у каждого может быть свой цвет. Просто наблюдайте, не управляйте, мы не управляем ничем, мы просто наблюдаем. И сейчас этот цвет начинает увеличиваться и увеличиваться, создает вокруг вас ореол, заполняет всю квартиру, дом, город, страну, весь мир. И в этот момент вы ощущаете единство всех совсем, единство всего живого, как единая душа, проживающая различный опыт в разных телах. И вы чувствуете себя с одной стороны точкой, яркой точкой, с другой стороны всей Вселенной, потому что я есть во всем. И все есть я. И когда происходит это соединение, открывается ваше божественное сердце. Раскрываетесь вы. Вы осознаете через этот опыт, что сами себе вы не можете сделать больно или плохо. Если что-то происходит так, как не нравится вашему уму, это вы призвали эту душу, самого себя в другом теле, для того, чтобы что-то осознать, чтобы пройти опыт, прожить его. И забыли о том, что вы договорились. Сейчас почувствуйте единение всего со всем и всего с вами. А сейчас огромный поток света из источника вольется в вашу сердечную чакру, вольется в вас, заполнит все ваше физическое тело. Очистит и раскроет и еще больше, полностью, целиком откроет ваше божественное сердце, вашу душу, вашу целостность, вашу осознанность. И вы видите, как свет, как будто бы окутывает вас, и он Крутится вокруг вас, создает потоки, вихри. И как будто бы открывается внутренняя дверь в невидимую комнату, невидимая дверь в невидимую комнату. Вы просто ощущаете, что это открытие происходит, это открытие вашей души. В вашей душе идет раскрытие самого себя, познание себя, себя как души, не физического тела. И вы все больше и больше вы видите, как появляются лучи света внутри в вас, в сердце, появляется свет вашей души. Этот свет начинает литься внутри вас, заполнять всю вашу физическую оболочку. И вы чувствуете, как свет течет по вашим венам, по рукам, по ногам, медленно проходя через каждый орган. Через каждую клеточку вашего тела, через весь ваш организм, до самого ядра. И вы видите, что ваше тело, физическое тело, начинает ярко светиться, светиться светом вашей души. Ведь сейчас все ваши органы, как свет души, они растворяют, этот свет души растворяет любую грязь, трансформирует ее, очищает все, очищает все блоки, очищает все органы там, где есть болезни. И каждая ваша клеточка, как маленький огонек, начинает сиять. И вы увидите множество, множество, бесконечное множество ваших клеточек. И все они сияют. Все они прекрасные. Это прекрасные огоньки. Вся ваша оболочка, все ваше тело, оно сияет. И вы чувствуете, как свет свободно и легко течет внутри вас. Он растворил все, что было темным, все блоки, все установки, все страхи. Все, что было в вашем физическом теле, как грязь теперь стала светом вашей Души. Светом Души, который полностью наполнил все ваши руки, ноги, все ваше тело, туловище, голову. Насладитесь этим процессом. Насладитесь этим светом. Посмотрите со стороны, есть ли еще где-то темные пятна. И вы чувствуете, как свет вашей души расширяется все больше и больше заполняя ваше физическое тело, все эфирные тела. И этот свет засвечивает полностью и целиком, растворяя все низкие, все низкие вибрации, все, что было в вашем физическом теле, в эфирной оболочке. И сейчас вы наблюдаете, как ваши эфирные тела тоже начинают ярко светиться, чисто сиять, сиять светом вашей души. Ваша эфирная оболочка находится на самом, на, в самых высоких вибрациях любви и выше. Она светится ярко и неповторимо когда мы соединяемся со своей душой и выходим на уровень вибрации любви выше мы видим такие картинки которые порой тяжело описать словами потому что у нас в человеческом опыте такого нет просто наблюдайте Сейчас все цвета вашей души начинают расширяться еще больше, расширяются до астрального тела. Этот свет заполняет все ваше астральное тело. И теперь огромный огромный шар света растворяет всю низкую энергию, низкие вибрации, все что было в астральном теле. оставляя ваше тело чистым, сияющим, светящимся красотой вашей души. И полностью свет души засвечивает его. И астральное тело начинает сиять, сиять прекрасной чистотой. Все растворяется, все, что было темным, сухим. Все растворяется и остается лишь свет вашей Души, который льется из вашего сердца, заполняет вас полностью и целиком. Заполняет астральное тело полностью. И сейчас... Остается лишь состояние радости, счастья и любви. И в этом состоянии вы расширяетесь еще больше, еще сильнее. Вы превращаетесь в огромный шар света, так как расширяетесь до своего ментального тела, до своих мыслей. И свет души начинает проникать в ваши мысли, мысли, формы. Растворяя все шаблоны, все образы. И в вас происходит освобождение от всех эгрегоров. Вы становитесь свободным. Вы светитесь всей своей душой, вы освобождаетесь от низких энергий, от низких эмоций, от блоков установок, И вы от них не избавляетесь, а вы видите силу, которую они могут вам дать. Возможно, именно сейчас во время практики вы не найдете, не увидите ответы, тем не менее, Достаточно в скором времени вы увидите, услышите, осознаете ответ. Просто вспомните, что это было после практики. И поблагодарите в тот момент, когда вы осознаете себя за то, что вы были готовы прийти, на эту встречу, пройти эту практику, очиститься и услышать ответ, осознать его. И сейчас, пока я вам рассказывала, оставшиеся темные пятна растворяются светом души. Они льются на вас, распространяются на все ментальное тело. И ментальное тело все сильнее и сильнее сияет. Полностью и целиком. И не осталось ни единого темного пятнышка. Все растворилось. Все яркое и сияет. Все ваши тела наполнены светом души из своего сердца у вас льется еще более мощный поток вашей души и вы расширяетесь еще больше еще сильнее и все больше и больше вливается в ваше тело свет вашей души. Вы чувствуете состояние благости. Вы чувствуете состояние соединенности. Вы чувствуете состояние... Желание жить, творить, творить добро. И каким-то волшебными, неповторимыми качествами наполняется ваша душа. Какими-то неповторимыми, волшебными качествами наполняетесь в данный момент вы. Это происходит трансформация того, что вас останавливало от вашей счастливой жизни. И сейчас происходит трансформация этого в новые качества, в новые возможности, в новую осознанность. Почувствуйте внутри, что вы чувствуете. Ощущаете ли вы внутри? Невидимую улыбку. Если ощущаете, значит, вы веселая душа. Значит, вы позволяете себе сейчас трансформировать то, что вам мешало быть счастливыми. И позволяете себе использовать этот ресурс брать то, что будет приходить в виде инструментов, и благодаря этому становиться еще более счастливыми. Потому что духовное без материального не бывает. В целостном состоянии это единое. И духовная осознанность помогает нам получать инструменты материальные в виде качеств, характера, в виде ситуаций. И так душа ваша направляет вас. И вы сейчас чувствуете состояние спокойствия, гармонии, умиротворения. Это состояние мудрой души. Кто-то может ощущать поток любви, пламя любви. Это ваша безграничная Любовь. Почувствуйте сейчас те качества, то великолепие такими, какими вы являетесь. Увидьте эти прекрасные огоньки. Почувствуйте состояние своей души. Кто-то может даже увидеть, что он очень близок, к своей душе и уже соединился с ней соединился со всем живым и ощущает что я есть все и все есть я насладитесь этим состоянием почувствуйте эту благость, эту соединенность. Почувствуйте, что в таком состоянии вы можете все. А сейчас поблагодарите себя за практику. Мы не будем как-то убирать это свечение, мы его оставим, потому что вы теперь и есть состояние души и тела, соединенное в единое пространство. Вы сейчас готовы к тому, чтобы принимать иную жизнь, проживать иной опыт. Сейчас сделайте глубокий вдох, выдох. Знаете, что вы всегда можете войти в это состояние. Для этого вам не нужна будет вновь практика. Достаточно будет вспомнить это состояние. И вы соединитесь с душой. Сделайте еще один глубокий вдох, выдох. Также вы сейчас можете сделать некий якорь, например, соединить указательный и большой палец, дотронуться до себя, почесать голову, почесать коленку, что угодно. И в следующий раз, когда вам надо будет вызвать это состояние, вам достаточно будет сделать этот якорь. И вы с каждым разом все легче и легче будете входить в это состояние «Я-душа». Постепенно вы сможете легко получать ответы в этом состоянии, просить помощь у себя, как у души, знающей, что для вас лучше. Успокаиваться. Если какая-то ситуация, которая вас раздражает, вам достаточно будет сделать якорь, и вы войдете в состояние я-душа. И теперь сделайте еще один глубокий вдох, выдох, и можете медленно открывать глазки и поделиться своим состоянием, которое вы прожили в этот момент, что вы чувствовали, что вы испытывали. А если есть рядом водичка, то обязательно попейте воды. Хорошо. Лена, спасибо большое. Замечательная медитация. Дорогие друзья, ну вот сегодня мы тут практически потрясение такое. Плотненькое. А, да от э, Елены Дегуровой, и, конечно, тут непочатый край работы, Елена, спасибо большое, я даже как-то это самое так немножко, да, не знаю, как теперь буду про финансы рассказывать на радио «Чикаго», а материальное с духовным крас... очень хорошо, очень хорошо вяжется. Ну, я-то в курсе дела, да. Да -да -да. Энергию будем передавать туда да -да -да. по радио. А, хорошо, дорогие друзья, благодарю вас, во-первых, за то, что вы с нами были сегодня. Ну, и, как всегда, совершенно замечательная и интересная беседа, познавательная и такая медитативная сегодня программа получилась. Елена Дегуровой. Психолог, коуч, ну, я полагаю так, что совсем скоро мы уже подойдем к тому, чтобы делать практические какие-то вещи, во-первых, в нашем значит, клуб, не клуб, но Soulmate, да, Содружество, вот там было как раз таки, mm -hmm. у, нас есть, у нас ведется запись, надо сказать. Ну, и опять же, у нас есть еще, мы готовим такое вот шоу, реалити-шоу, где как раз-таки прямо вот в эфире у нас будут действующие лица, исполнители и зрители, которые будут об этом эм, с нами общаться на эту тему. Лен, спасибо большое. Спасибо, друзья, спасибо. большое вам. Я бы попросила, если есть вот желающие что-то рассказать, что чувствовали, вот не в чате сейчас пишите, а в комментариях, потому что чат уйдет, и, к сожалению, мы не прочитаем то, что вы напишите, а очень интересно мне всегда тот опыт, который люди проживали во время практики, поэтому пишите, когда передача закончится, пишите в комментариях под этим видео, и если есть вопросы, то мы, конечно, обязательно ответим на следующий недели в понедельник в 21 час. Спасибо. Да, ну, если не в, в комментариях, то можете написать более развернуто в имейле. Вы все, наверное, знаете, email sengaycenter.gmail.com Хорошо, всего доброго и до новых встреч. Всем пока-пока.